В партийных магазинах вечно исчезал то один обиходный товар, то другой. То пуговицы сгинут, то штопка, то шнурки, вот теперь лезвие. Достать их можно было тайком, и то, если повезет на свободном рынке. Сам полтора месяца бреюсь одним, солгал Очередь продвинулась вперед. Остановившись, он снова обернулся к Сайму. Оба взяли по сальному и металлическому подносу из стопки. «Ходили вчера смотреть, как вешают пленных?» – спросил Сайм. Работал.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 Он стал заглатывать жаркое полными ложками. В похлебки попадались розовые рыхлые кубики, возможно, мясной продукт. Оба молчали, пока не опорожнили миски. За столом, сзади и слева от Уинстона, кто-то безумно тараторил. Резкая, торопливая речь, похожая на утиное кряканье, пробивалась сквозь общий гомон. Как продвигается словарь? Из-за шума Уинстон тоже повысил голос. «Медленно», — ответил Сайм, — «сижу над прилагателями, очарование».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 Это прекрасно уничтожать слова. Главный мусор скопился, конечно, в глаголах и в прилагательных, но среди существительных сотни и сотни лишних слов. Не только синонимов, есть ведь и антонимы. Ну скажите, для чего нужно слово, которое есть полная противоположность другому? Само слово содержит свою противоположность. Возьмем, например, голод. Если есть слово голод, зачем вам сытость? Не голод.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 Вы не цените новояз по достоинству, заметил он как бы с печалью. Пишите на нем, а думаете все равно на староязе. Мне попадались ваши материалы в «Таймс». В душе вы верны староязу со всей его расплывчатостью и ненужными оттенками значений. Вам не открылась красота уничтожения слов. Знаете ли вы, что новояз единственный на свете язык, чей словарь с каждым годом сокращается? Этого Уинстон, конечно, не знал. Он улыбнулся, насколько мог сочувственно, не решаясь раскрыть рот.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 Не в человеческом мозгу рождалась эта речь. В гортане. Извержение состояло из слов, но не было речью в подлинном смысле. Это был шум, производимый в бессознательном состоянии. утинное кряканье. Сайм умолк и черенком ложки рисовал в лужице соуса. Кряканье за соседним столом продолжалось с прежней быстротой. Легко различимое в общем гуле. «На воязе есть одно слово, — сказал Сайм, — не знаю, известно ли оно вам. Речикряк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 Между столиками пробирался сосед Уинстона по Дому Победа, невысокий, бочкообразных очертаний, человек с русыми волосами и лягушечьим лицом. К 35 лет он уже отрастил брюшко и складки жира на загривке, но двигался по-мальчишески легко. Да и выглядел он мальчиком, только большим. Хотя он был одет в форменный комбинезон, все время хотелось представить его себе в синих шортах, серой рубашке и красном галстуке разведчика.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 Примерно четверть зарплаты уходила на добровольные подписки, настолько многочисленные, что их и упомнить было трудно. На неделю ненависти подписка по месту жительства. Я домовой казначей. Не щадим усилий, в грязь лицом не ударим. Скажу прямо, если наш дом победы не выставит больше всех флагов на улице, так не по моей вине. Вы 2 доллара обещали.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 Парсонс победоносно продолжал. Дочурка догадалась, что он вражеский агент, на парашюте сброшенный или еще как. Ну вот в чем самая штука-то? С чего, вы думаете, она его заподозрила? Туфли на нем чудные. Никогда, говорить не видела на человеке таких туфель. Что если иностранец? Семь лет пигалицы, осмышленная а какая, а? И что с ним сделали? спросил Уинстон. Ну уж этого я не знаю, но ну, не особенно удивлюсь, если...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 Тошно тебе от неудобного, грязного, скудного жилья, от нескончаемых зим, заскоруслых носков, вечно неисправных лифтов, от ледяной воды, шаршавого мыла, от сигареты, распадающейся в пальцах, от странного мерзкого вкуса пищи. Не означает ли это, что такой уклад жизни ненормален? Если он кажется непереносимым, неужели это родовая память нашептывает тебе, что когда-то жили иначе? Он окинул взглядом в зал.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 его Уинстона распылят, у Брайана распылят. Парсонса же напротив никогда не распылят. Безглазого крякующего никогда не распылят. Мелких, жукоподобных, шустро снующих по лабиринтам министерств их тоже не распылят. И ту девицу из за дела литературы не распылят. Ему казалось, что он инстинктивно чувствует, кто погибнет, а кто сохранится. Хотя чем именно обеспечивается сохранность, даже и не объяснишь.